Здравствуйте! В КФУ Лайф. Очередной выпуск. Меня зовут Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Сегодня говорим с Институтом фундаментальной медицины и биологии. С вашего позволения, представлю спикеров, которые будут отвечать на ваши вопросы. Заместитель директора по международной деятельности Альбина Альбертовна Валеева. Альбина Альбертовна, доброго дня. А также заведующий отделом практики и аккредитации специалистов Екатерина Игоревна Челимова. Екатерина Игревна, доброго. День. дня. Что же, начнем наш эфир. Есть подготовленные вопросы, но по традиции начинаем с вводного слова. В целом об Институте фундаментальной медицины и биологии. Пожалуйста, кто начнет? Добрый день, наши дорогие школьники, их родители. Мы рады вас приветствовать. Наш Институт фундаментальной медицины и биологии является одним из крупных институтов, входящий в состав Казанского федерального университета, поскольку у нас обучается около 4000 студентов, обучающихся. У нас можно пройти все уровни обучения, начиная от бакалавриата, магистратуры, специалитет, ординатуры и аспирантура. Программа реализует две высшие школы. Высшая школа биологии, где обучается на программах бакалавриата, магистратуры по направлению биологии, педобразования. А магистратура также есть не только биология, педобразования, а также и общественное здравоохранение. А был набор в прошлом году на первый курс. Высшая школа медицины реализует программу специалитета и в этом году набираем на специальности лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия и фармация. В нашем институте обучается около 1200 иностранных студентов из 50 стран. Давайте. -то. Тогда пойдемте по вопросам. Мы начнем мы сегодня нашу программу с блока практики, как она проходит у студентов Института фундаментальной медицины и биологии. Практику студенты медици... высшей школы медицины проходят в клиниках. У нас заключены договора, и также есть своя клиника университетская, медико-санитарная часть, то есть в СРКБ есть договора, туда направляют студенты. Онкологическая клиника, семерка. В общем, практически все больницы города Казани. Также студенты, если изъявляют желание пройти свою практику, например, имея целевое направление с какого-нибудь района или другого региона, они берут ходатайство и проходят эту практику там. А биологи проходят практику свою, у них ее очень много, есть полевая практика, есть также станции у биологов, это станция на острове Свияж, это на Белом море в Карелии. В общем, и, они и, пройдут практику с удовольствием и в красивых местах достаточно. А вот медики чем занимаются в клиниках на практике вот, конкретно? В зависимости от практики. У каждого курса есть своя практика, если говорить они проходят все уровни от младшего, среднего и высшего персонала. То есть в зависимости от курса у них есть ну, различные практики. Например, там второй курс – это средний медперсонал. Значит, они, соответственно, проходят в клиниках, в стационарах, учатся, как ставить системы, уколы делать. То есть такая. Если это практика врача поликлиники, соответственно, он работает в. В поликлинике, рядом сидит с участковым врачом и учат ставить диагноз. Если мы говорим о уже враче стационара, то значит он в стационаре и роды принимает, и на операциях стоит, и так далее. То есть весь спектр. Да, узнаем. у биологов также. И в морг зайдут, где циничный патологоанатом ну, яблоко будет есть. Может быть и такое. А у биологов у них свое есть. Там кафедра практика по ботанике, значит, соответственно, они ездят, смотрят леса, растения изучают. Если это практика по зоологии, соответственно, ну, жучков, насекомых изучают. То есть все зависит от того, какая это практика. Uh -huh. Хорошо. А целевое направление, это так понимаю, есть, да, у института? Целевое направление есть. На лечебном деле выделили в этом году 83 места из 110. Есть целевые места у фармацевтов, их 4, у биохимиков. Единственное, что у стоматологии у нас... Бюджетных мест нет, она вся платная, соответственно, там нет целевых мест. А так на каждом направлении, на биологии бакалавриат тоже есть целевые места, педагогическое направление также есть целевые места, везде есть целевые места, кроме стоматологии. Угу. А как стать целевиком? Вот что нужно сделать? Порядок действия он достаточно разный. Если это район, то значит они обращаются в свою ЦРБ. ЦРБ направляет запрос в Министерство здравоохранения, и там уже рассматривают. То есть в любом случае, если все устраивает, и они согласны вот, выделить да, целевое место, ребенок либо после колледжа, если он либо же ЕГЭ, то есть ждут результатов. Да, чтобы у них были минимальные проходные баллы, они могли участвовать в конкурсе. Соответственно, они подписывают договор и начинают участвовать в конкурсе целевых мест. Вот. Собственно, если 83 места, будет 100 целевых направлений, соответственно, будет конкурс. Угу. Затронули колледж, как раз-таки у нас есть один такой вопрос. Я после 9 класса поступила в медколледж, после его окончания хочу поступить к вам. Что для этого нужно сделать, какие экзамены сдавать? смотря какое направление, наверное, в данном случае о медицинских направлениях да, идет речь. Сдает она три внутренних испытания, которые проводятся в КФУ, они проводятся как в очном формате, так и в дистанционном. Подают заявление с 20 июня, начинает работать приемной комиссия, то есть любым удобным способом, через госуслуги или через нашу систему абитуриента. И сдает экзамены. анатомии, общей биология, химия, русский язык. То есть, они можно на сайте посмотреть примерные оценочный фонд этих средств экзаменов. То есть, все вопросы примерные, которые есть, там указаны. Можно почитать. Угу. Хорошо. Перейдем к иностранным студентам. Как они поступают, что им нужно делать для того, чтобы поступить в КФУ и в частности, в Институт фундаментальной медицины и биологии? Иностранные студенты, они уже могут подавать свои заявления и регистрироваться в системе уже с 1 марта этого года. Для них система открыта. Но экзамены, они начнутся позже. Первая волна экзаменов планируется это в мае. График и расписание вступительных испытаний будет опубликован на сайте «Приемная комиссия». Вот. Так что сейчас у них пока подготовительный этап, они сдают документы, прикрепляют, прикрепляют нотариально заверенные переводы. Дальше же начинается этап процесса экзамена. У них в зависимости от направ... специалитета обычно и экзамены разные. Лечебное дело, например, на стоматологии у них биология, русский язык и собеседование. На фармацею биология, русский язык. И у нас также идет набор на англоязычные программы лечебного дела и стоматологии. Там три экзамена. Химия, биология, русский язык. Они сдают также на английском. Сдавать они могут приехать и сдавать, собственно, в зданиях вместе со всеми гражданами э, во время летней кампании. Вот. Или же также дистанционно, онлайн. По подаче документа тоже. Они могут принести, а могут также и дистанционно сдать документы. И также процесс зачисления у них идет. Хорошо. А какие направления более всего вот популярны у иностранцев? Ну, что это, они естественно, лечебное дело, стоматология. А в прошлом году очень были популярны программы на английском языке. Вот, да. У нас был набор более 700 абитуриенты стали нашими студентами. А у нас такого вопроса нет, но хочется задать, зная то, что у вас стоматология – это... Платное направление. У них в программе случайно нет двух предметов, как экономика и ценообразование, зная цены у нас сейчас на стоматологию. Ну, Или я в планах вот это ввести? Экономика, она есть во всех. Не только на стоматологии, на лечебном деле, на фармации, но там есть специфика определенная. То есть фармацевтическая экономика, там тоже общее представление им дается, но не такой подробный анализ. Угу. Ну а в целом, с выбором специальности, потому что врачей, специалистов разных много, вот как ребята определяются, вот куда им дальше пойти, в какое направление? Скорее всего, связано... Вы про иностранцев вообще? И про пишете? иностранцев, и про... Ну, вы, если взять иностранцев, конечно, что популярно. Например, Ирак, Иран в основном, конечно, в основном выбирают стоматологию. Если смотреть Индию, Индия, а не только лечебное дело. Вот. Другие страны, Казахстан, узбел о том, что кем они дальше становятся. То есть после, лечебно, или, ну, да, вот -то после лечебного дела, в любом случае, они на курсе третьем, четвертом уже начинают понимать, в какой стезе они дальше будут работать. То есть у, у нас огромный перечень представлен. 41 специальность по ординатуре, 43 даже, вот, куда они могут пойти. Но основные это... Ну, Популярные у нас это пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, кардиология. То есть хирургия, она, ну, таким, вот много кто туда хочет. Ну, ну Градация это... здесь, надо понимать, по финансовой составляющей. Вот, где больше платят, туда и больше наплыв. Наверное, в чем не В таком случае хочется задать, а какое самое нерентабельное, где меньше всего студентов появляется? Понятно дело, так, не все интаки, но ну, все-таки. На, насколько я знаю, что у нас была проблема с э, анестезиологами и реаниматологами в целом вообще вот по республике, по там, говорили, что есть нехватка таких кадров, хотя я не могу сказать, что туда не идут. Да нет, наверное, такого. В, в любом случае один-два э, студента пойдут. Офтальмология сейчас тоже очень развивается, хотя раньше там ну, как-то так. Все зависит, мне кажется, от студента самого, чего ему хочется, что ему ближе. А в научной деятельности они как себе могут проявить? Ну, у них есть защита курсовой работы. Поэтому, начиная с третьего курса, у них есть и дисциплина по выборам, где они могут изучить принципы работы разных приборов, выбрать. А потом, собственно, они выбирают курсовую, дает им список курсовых работ, они выбирают то, что им наиболее ближе, а потом уже защищают диплом. Также после того, как они заканчивают, они идут в ординатуру, после ординатуры они могут поступить в аспирантуру, тоже продолжить свою научную деятельность. И таких примеров, примеров очень много. Да, они же могут и после лечебного дела. Да. Ну, не захотели они быть врачами, это вообще вот не их, там, с пациентами, им хочется заниматься наукой. Пожалуйста, после лечебного дела идут в аспирантуру, занимаются научной деятельностью. Ну, угу. тема курсовых только те, которые предлагают, да? То есть свои... Зачем? Пожалуйста, Можно, свою да? какую-то. Но это все совместно решается с руководителем научным. научным да. Да. Да. То угу. есть хочет ребенок какую-то тему такую, пожалуйста, обсудили, есть ли возможность у института предоставить те или иные лаборатории. Хотя для них, в принципе, всегда идут навстречу любой институт, который входит в состав КФУ. То есть mm -hmm. вот эта взаимосвязь того, что у нас есть, что мы можем перетекать из одного института в другой за какой-то помощью – это да. Хорошо. Перейдем к следующим вопросам. Интересует срок обучения в институте? В зависимости от направления. Лечебное дело, биохимия – это шесть лет обучения. Формации, стоматологии – это пять лет обучения. Биология, бакалавриат – четыре года обучения. Педагогическое образование с двумя профилями – пять лет обучения, так как там два профиля. Магистратура – по два года. Ординатура – тоже в зависимости от направления, ну, Пока были два года, но с этого года, по-моему, увеличивается срок некоторых. Uh -huh. Ну вот по ступеням вот этого образования как раз-таки можете подробнее рассказать, потому что иногда бывает путаница у абитуриентов, какая ступень за какой идет. То есть все привыкли, то что бакалавр, магистр, потом аспирант. Но здесь же добавляется еще ординатура и... и... это касается медицинских специальностей. Uh -huh. Это ну, специальные вот мы вот тех... сейчас. Лечебное дело... Э Матология, медицинская биохимия, после этого следует ординатура. Угу. Если вы закончили бакалавриат, соответственно, в ординатуру вы поступить не можете. Это только те, кто закончил медицинские направления. Фармация, магистратура, Аспиратура. аспирантура. Угу. Бакалавриат, соответственно, сначала магистратура, потом аспирантура. Также педагогическое направление, несмотря на то, что там 5 лет, тоже сначала магистратура, потом аспирантура. Следующий вопрос, как раз-таки по ординатуре, обязательно ли поступать туда? Все, кто заканчивает медицинские специальности, любое да, направление лечебное дело, биохимия, стоматология, они могут работать только врачами-терапевтами. Поэтому им необходима ординатура, если они в дальнейшем хотят реализовать себя в какой-то другой профессии узкой специализации, да, там, кардиологии, хирургии и так далее. То есть это им нужно для того, чтобы вырасти дальше. А если человек решил себя всю жизнь посвятить, но ну, это прекрасно, конечно, да, в поликлинике просидеть участковым врачом, ну, это похвально, можно дальше не учиться. Но в любом случае медики же учатся всегда. Звучит как 50 на 50, еще в поликлинике у себя там ну, остаться. Ну, ну да. Некоторые Но между остается, прочим, да. у терапевтов очень мало, а это очень достойно <свят> так-то. Ну, зная, как у нас обычно бывает то, что запись к терапевту через четыре-пять месяцев. Да. Почему? Потому что их не хватает. Ну, то потом думаю, а мне через 4-5 месяцев с той проблемой, к которой я сейчас хочу обратиться, или уже с новой развитой проблемой обращаться я буду? Ну, для этого ну, создаются... очередь да. для особых случаев. Для этого создаются целевые места, чтобы э, в дальнейшем э, студенты могли отработать и получить свои навыки, улучшить. Как раз они отрабатывают именно участковыми врачами. Угу. А побольше хочется об ординатуре услышать, вот поконкретнее, что там есть, если есть такая информация у вас. Конкретику дать не могу, есть на сайте отдел ординатуры, есть номера телефонов, в принципе, все могут туда позвонить, почему-то, когда приходит ординатура сюда, особо вопросов не бывает. Ну вот, То есть это лучше задать вопрос конкретно там. Угу. Продолжим еще один вопрос у нас есть. Помогает ли институт при трудоустройстве? Ну, Понятное дело, цервике они подписывают договор уже с лечебным учреждением идут туда, потом работать. А вот остальные, кто по собственному желанию, можно сказать, пришел. Ну, мы не трудоустраиваем, у нас нет такого. Если изъявлять желание, если есть там свободные вакансии, да, ну, у нас есть ребята, которые. Закончили институт, да, поступили в ординатуру, и там кто-то остался на кафедре в качестве преподавателя, кто-то ушел в клинику университетскую работу. То есть, ну, опять же, чтобы мы студентов прям вот всех устраивали, такого не. Не-не, здесь нет. имеется в виду, помогает, ну, есть, есть, какие-то связи если, может ну, дает студентам. Нет. То есть, если есть вакантные места, конечно, да, а okay. если нет. Некоторые остаются работать в лабораториях ну, тоже, да, если вот вдруг открываются, если, это биологи. если у них есть способности к научной деятельности. Но здесь больше, наверное, зависит от того, как они общаются с своими научными руководителями на кафедре. И если вдруг кафедра будет заинтересована, они тоже могут предложить. У нас ежегодно контингент студентов увеличивается, поэтому потребность в профессорско-преподавательском составе как бы ежегодно тоже возрастает. Ну, это вот будет зависеть от каждого студента, собственно, как он себя проявит. Ну, любом случае, как да. правило, те, кто там поступает в ординатуру или в магистратуру, но они все в основном работают. Ну, да. Часть из них в любом случае Где работают работать, на кафедре, да. там, лаборантом или еще. Это если мы говорим про высшую школу биологии, у медиков такой возможности, наверное, нет, чтобы успевать учиться и работать. Все таки. И Хотя ребята работают, работают и в ординатуре и, ну, в ординатуре, понятно, а -а -а. они работают. А медики после, если у кого есть среднее образование уже, они медбратьями, медсестрами работают, ночами работают. У нас проводится а -а аккредитация на медсестру на четвертом курсе. После третьего. После третьего курса, да, лечебного дела можно получить сертификат и работать и по республике, там. да, Татарстан. Mm -hmm. То есть такое у нас тоже есть. Мы помогаем своим студентам потом дальше реализоваться. Хорошо. По иностранцам есть еще один вопрос. Как они проходят период, ну, скажем так, акклиматизации здесь, когда сюда приезжают? Ну, когда они приезжают, конечно, у нас по каждым странам есть такие кураторы, студенты, старшекурсники, которые первоначально им помогают, поскольку они находятся в чужой стране. От Одни они не остаются. Но, конечно, с прошлого года были проблемы с общежитием, поскольку поступило очень много, а мы планировали взять меньше. Вот, но династия их не здесь. Как бы руководители, они помогли всем. Вот, подсказали, где можно жить, как можно добираться. Вот так. Угу. Ну, то есть быстро у них период адаптации проходит, ну, да? адаптация, они, конечно, подъезжают ближе к декабре, где-то в ноябрь-декабрь, поскольку они еще ждут приглашения, и получается как раз январские каникулы для них и находятся, вот периодом является адаптация. Угу. Хорошо, что ж, вопрос у нас подошли к концу, достаточно быстро сегодня у нас получилось провести эфир, достаточно интересно ответили на вопросы, есть что добавить абитуриентам? Мы будем рады всех видеть, желающих, кто хочет получить образование в нашем ВУЗе. С 20 июня начинает работать приемная комиссия. 19, 16 апреля у нас будет день открытых дверей на Кремлю Карл Маркс 74. Это медицинский корпус показываем. Будем тоже рады всех видеть. Может быть, кто-то захочет поочию посмотреть. И всем удачи до ЕГЭ угу. кому-то внутренней. Да, ждем вас всех, будем рады вас видеть. На ну, таких замечательных словах мы подводим к концу нашу программу. На как пятница, вот сокращенный день, и программа немножечко да. сокращенная у нас появилась. Впереди выходные, всем хороших Спасибо. выходных, вам тоже. Спасибо. Набираем все сил, как раз-таки дефицит витаминов, который был у нас зимой, сейчас можно восполнить, благо погода благоволит этому. Еще раз большое спасибо то, что пришли к нам. Спасибо. спасибо. До свидания. Это был КФУ Live для Института фундаментальной медицины и биологии. Еще увидимся. До новых встреч. Хороших выходных. Счастливо.